С чего хотел бы начать. Это вот у нас есть такая брошюра «Вентиляция, многоэтажные знания». Наверное, кто там уже там, видел. Да, кто не видел. Э, ну, читали, наверное, все-таки правила воздухообмена, да? Основных 7 правил воздухообмена. Ну и, в принципе, на что мы должны ориентироваться, когда предлагаем какие-то решения вентиляции для заказчика, мы должны как бы в ориентироваться на эти правила. Ну, первое правило, думаю, это понятно. Вентиляция, без вентиляции никак. Она должна быть второе правило, что вот в принципе одно является из основных при организации воздухообмена помещений. То есть второе правило, как же все-таки должен двигаться воздух. Движение воздуха по квартире должно проходить перетоком из чистых помещений да. через ряд. Часто меня вот спрашивают, вот там вот, как там. Вот, кухне не открывать окно, да, то есть правило видно, что у нас должен быть приток через э, спальни, залы, вытяжка, проходить через кухни, санузлы. Самая, наверное, популярная ошибка наших мам, то там все привыкли, там вот ты сидишь там, да, в комнате, у тебя запах котлет, потому что мама там открыла. В кухне окно и у тебя весь запах пошел, несмотря на то, что даже работает вентиляция, есть кухонный зонт. Ну, весь запах пошел в помещение. Кто-то кто знает, почему это так-то происходит? Котлеты вкусные. Ну, ну это что тоже ли, понравилось. Что ли, что ли, а давайте посмотрим э, самый простой вариант, да, то есть, ну, возьмем, вот. ваша кухня, вот здесь у вас окно, которое открыли, да, на проветривание. Есть поверхность, какой-то куклонный зонт. Есть стоит вентилятор. А возьми Зел... красный фломастер, пожалуйста. А не желтый. А вон он, столе, ребята. Да. Давайте посмотрим, что все-таки происходит. Нарисую еще плохо видно. <coughs> ну, помещение. С кухней тут приготовление пищи происходит. Да? У нас. Грубо говоря, будем считать помещение. Ну, ладно, давай уже все рисовать, уже рисовать. Тоже с каким-то окном. Что происходит? Идет приготовление пищи, да? Когда у вас воздух двигается с этой стороны, через кухню, все приготовление пищи, более теплый воздух, у вас кухонный зон включился. Что происходит? Когда мы здесь окно призакрыто, в каком-то санузле работает вентилятор, да, открыли окно на кухне. Естественно, более короткий путь, естественно, к ухонному зонту лучше всего забрать воздух напрямую с окна. Но так как этот воздух более холодный, естественно, он выдавливает более теплый воздух, здесь у вас работает, часть воздуха пошло в чистое помещение через санузлы. А еще вы знаете, что, наверное, при распространении резоли запаха часто бывает, что это 15-20% может двигаться и против конечно же, самого направления э, воздуха. Да? Но все равно, если у вас организовано так, что постоянно идет вытяжка через кухонный зонд, через грязные зоны, то есть у вас постоянно, то есть если это, это, это там еще будет вас санузел да, промежуточно стоять, у вас будет организация одна. То есть весь запах, вся, во, все направления воздуха будут уходить через грязные зоны. То есть, понимаете, что здесь нельзя открывать окно? Да, это понятно, но не совсем понял, что значит холодный воздух будет выдавливать горячий. <coughs> У вас уже есть направление воздуха, вот оно пошло, куконный зонт. И получается, что вот этот вот путь появился, да, этот вектор вот, направления воздуха уже более теплый уходит в бок. Понял. Плюс еще а что то, что тут еще приток есть, а работает вентилятор, например, в санузле, воздух весь пошел тудой. Разница. Я понял. Ну. То есть этот холодный. Ну какой-то да, часть воздуха у вас будет уходить через кухонный зонт, но если у вас вентилятор тоже будут подтягивать, туда появляться. Вот, нас вопрос не в том, что все-таки запахи будут перетекать, ну, будут перетекать чистые вот, помещения. Я говорил, диффузия, то есть мы, когда мы открываем окно на кухне оно хорошо. Сразу воздух подхватывается в зон, но с другой стороны он, как более холодный, он начинает селиться по полу и воздух кухонный с запахами он смешивает и У вас просто создастся в любом случае, если кухонный сон сразу включить, у вас просто у вас сразу создается поток воздуха, который даже не успеет селиться вниз. У вас просто будет охлаждение воздуха. У вас, но сам кислород, весь воздух, поток воздуха будет уходить. Он будет давать свою, свою температуру да, но он, он сам кислород и на замечание он не будет меняться, он просто будет уходить в кухонный зонт. Все. Но цель все-таки это все вентиляции. Что мы должны получить? Какая наша задача? Запаха. А зачем чистый воздух вам нужен? Кислород. Дышать. Дышать. Дышать. Кислород. Да. То есть есть норма, которая должна определенно быть для того, чтобы человек дышал, да? То есть ему нужна какая-то шепельность. Соблюдалась жертельность человека. Правильно? То если мы неправильно организовываем при открытии окна, наш воздухобед нарушает наши все параметры. То есть кислород не попадает человеку, он просто удаляется весь улетает. Когда происходит? Да? Вот, например, наша кухня. Вот, допустим, наш там, коридор, да? какие-то санузлы, ванна. То есть мы открыли окно, не в кухне, с каким-то там зонтом. Вот там. Да, так как зонт нависует. Получается, пребывание людей, кислород зашел, да, и уже люди отдышали, грубо говоря, использовали кислород, и он себе спокойно пошел через грязные зоны, да. А тут у вас получается какой образ? Воздух зашел и ушел. Все. Человек не получил свою норму воздуха. То есть наша основная задача. Почему Он говорит, вот мы открываем окно и это же будет лучше тянуть. Потому тут есть и тоже еще вентилятор есть, да, который тоже вытягивает вот, для общей вентиляции. Мы просто теряем. Даже пускай кухонный зонт не работает. Но мы, открыв окно, просто-напросто весь воздух выбрасываем.